Итак, продолжаем решение задачи С1. Вот что нам было дано. Мы сейчас переходим непосредственно к решению. То есть, напоминаю, мы сейчас... В качестве первого шага решения перейдем от полуконструктивного изображения крепления в способе А к структурной схеме крепления в способе А. Итак, напоминаю, наше тело решение, значит, часть А. Наше тело имело размеры 2 метра по горизонтали, еще два по горизонтали и поднялись на два по вертикали и два метра опять по горизонтали. На это тело в нашем варианте А крепление, напоминаю, 10, было наложена связь в виде жесткой заделки. Жесткая заделка заменяется какими реакциями? Двумя Силами по оси X и по оси Y и одним реактивным моментом. Две, значит, реактивных силы. Точки А. Вот раз. Вот два. И еще один реактивный момент. То есть XA, YA и MA. Далее действовала у нас еще сила П. Под углом 45 градусов действовал в заданный момент М, и действовала у нас что? Распределенная нагрузка. Но мы ее заменим вот по этому правилу. По какому? Значит, так, нагрузка имела вид прямоугольника, где все силы были направлены по вертикали вниз. Центр тяжести прямоугольника находится в точке пересечения диагонали, то есть посередине. Значит, посередине этого отрезка действует сила, направленная вниз. Это сила Q, сосредоточенная. Ее модуль должен был равняться чему? Площади апюры. В данном случае площадь апюры вычисляем как площадь прямоугольника. Напоминаем, вот эта высота имеет численное значение равное q 1,2 кН на метр. Вот это основание имеет численное значение 2 метра. То есть мы вычисляем площадь Эпюры как произведение q умноженное на L или 1,2 кН на метр умножить на 2 метра сокращаем получаем 2,4 кило Вот какая сила Q действует на верхний участок нашего тела. Первая часть решения закончена. Мы получили структурную схему. Вот эта схема очень часто в английской литературе по традиции называется Free body, извиняюсь, диаграмм. То есть диаграмма свободного тела. Free body diagram. У нас же это просто называется структурная схема для применения уравнений равновесия. Вот этих уравнений равновесия. А вот сам процесс, как мы переходили от вот этого рисунка, к этому назывался применением аксиома освобождаемости от связи. То есть мы отбросили связь, наложенную на тело, и заменили ее действие реакцией. В результате получили условно свободное тело, на которое действуют силы и моменты. Итак, выписываем уравнение равновесия. Это у нас, соответственно... Три уравнения. В первое уравнение мы должны вписать сумму проекций всех сил на ось Х. Во второе уравнение мы должны вписать сумму проекций всех сил на ось Y. И в третье мы должны вписать сумму всех моментов. Я здесь подчеркну моментов всех сил относительно любого центра С. Вот эти три уравнения равновесия. Выпишем все силы, которые действуют на наше тело. Это сила, неизвестная сила XA. Сначала выпишем неизвестные силы XA. Далее неизвестная сила YA. Далее неизвестный момент тоже выпишем. Итак, вот мы выписали все неизвестные величины. Кроме этого, действуют еще известные силы. Да, вот сила P действует известная. Сила Q, которая тоже уже нами вычислена. И известный момент M. Так вот, в уравнение проекций мы не будем вписывать вот эти моменты. Момент эквивалентен паре сил и проекции пары сил на любую ось друг друга взаимно уничтожают. Поэтому мы будем вписывать в эти уравнения проекции только вот этих сил. Я напомню, что это все мы имеем в общем-то векторные величины. А вот в уравнение моментов мы впишем как заданные моменты, так и моменты, образованные вот этими величинами. Но об этом чуть позже. Итак, давайте начнем. с первых двух уравнений. Итак, первое уравнение у нас было «Сумма проекций всех сил на ось Х». Она пишется так или во многих учебниках вот так вот «Сумма проекций всех сил на ось Х». Такая запись более короткая. Когда пишем мы большой прописной буквой «Х», «Y», мы понимаем, что речь идет о проекциях именно сил на соответственную ось. Итак, что же мне нужно сделать? Мне нужно взять проекцию всех сил и просуммировать. То есть я должен взять проекцию силы XA на оси X. Я должен взять проекцию силы YA на оси X. Я должен взять проекцию силы P на оси X. И должен взять проекцию силы Q на оси X. И все их просуммировать. Давайте я напомню. же такое проекция силы поскольку с этим тоже часто студенты испытывают затруднения существуют два определения в общем-то эквивалентных напомню сначала определение геометрическое. итак если у меня есть ось м и у меня есть какой-то вектор А, то проекция вектора А на ось М называется вот такое число. Обратите внимание, я беру две геометрические фигуры, выполняю с ними какую-то операцию, которая называется проецированием вектора на ось, и получаю в результате число. Итак, что за операция я выполняю? Я опускаю перпендикуляр из начала и конца, вектора А на ось М. И получают две точки в пересечении М1 и М2. Так вот, проекция вектора А на ось Х называется число положительное или отрицательное, которое равно длине этого отрезка. Причем плюс берется, когда вы идете от первой точки отрезка к последней по направлению оси и минус против направления оси. То есть по оси плюс... И против оси минус. Но чаще нам будет удобнее применять, конечно, другое определение. Если у нас есть ось М и есть вектор А, то между ними мы имеем угол между двумя направлениями. Так вот, проекции вектора М на ось А называется модуль этого вектора умножить на косинус. Это я неудачно написал. Умножить на, причем по размеру. Давайте чуть меньше я напишу. Проекция вектора. А на ось М называется число, которое равно произведению вот этих двух чисел. Модуль этого вектора умножить на косинус. Угла между этими двумя направлениями. Между направлением вектора и осью. Дальше мы продолжим в следующем фрагменте.